Они впервые в жизни осознали свою высочайшую суть. Пять стран объединились в этом замечательном месте. Что-то такое, таких тренингов я никогда не проходила. То есть... Главное, что на этом тренинге открылось мне... Каждый поток жизни – это уникальное событие, уникальное по многим параметрам. Это уникальность тех людей, которые собрались, это уникальность пространства, в котором проводится, и уникальность задач, которые решаются. Потому что каждый поток, кроме личных задач, участников решает еще очень много вопросов, в том числе планетарных. И вот этот поток, проходящий на Мальдивах, он... Нас связал с лемурией, с древнейшей историей, и здесь собрались действительно <свят> древние лемурийцы, которые были причастны к, той, к тому материку. И это действительно, многие увидели, почувствовали это. А главное, сумели взять те ресурсы, которые есть в, этой, в той цивилизации. Лимурийский танец. Лимурийский красавец. Вообще уникальные идут события. Я радуюсь, как всегда, но в данном случае, наверное, радость особая. Опять же, зная, что будет следующий поток, еще более тоже уникальный. Но, тем не менее, радость, она непроходящая. Потоки жизни, радость каждый день. Каждый день от осознания, от проживания, от развития. Один из участников потока сегодня устроил нам концерт. Этот поток жизни еще уникален тем, что в нем особое внимание уделяется психической, физической и духовной зрелости. Это сейчас задача номер один, я считаю. Зрелость человек, он и строит прекрасные отношения, он реализуется, он находит свое предназначение, он здоров и так далее. Поэтому мы делаем упор на зрелость. И здесь, как раз в этом потоке, главное, красной линией, по всему потоку проходит именно вопрос зрелости физической, психической и духовной. На берегу моря состоялось духовное рождение, путешествие, очень глубокое, высокое. На фоне всех прошедших дней, тех изменений в жизни, проработки многого, духовное рождение получилось очень мощным, очень глубоким. Люди непонятны, на первый взгляд, почему радуются так, в такой любви. А дело в том, что они впервые в жизни осознали свою высочайшую суть, соединились со своим космическим родом, самим собой полностью. Да, попробовали, теперь надо так жить. На уникальный тренинг приехали, конечно же, уникальные люди. Действительно уникальные. Просто удивительные судьбы. Э, заслушаешься. Столько э, интересного. Такой опыт, такие знания, такая реализация. Потому что на ну, Мальдивы приехать, согласитесь, не просто и в финансовом плане, значит, люди и реализованные в чем-то хотя бы в финансовом плане, а в остальном мы догоняем. Так вот, эта реализованность, каким она путем достигалась, какие э, препятствия были, что, э, какие цели ставились, насколько они верны. То есть сейчас для многих здесь стал вообще вопрос предназначения. А тем ли занимались, а то ли делали, а там ли жить и так далее. То есть столько поднялось вопросов даже у этих людей, которые, в общем-то, считали себя вполне комфортно живущими и реализованными оказывается есть еще ресурсы есть еще порох в пороховницах вот мы его и открываем ты женщина опытная знающие грамотная за тобой тысячи людей даже почти миллион mm -hmm. уже что ты скажешь по поводу этого тренинга по поводу прошедшего мероприятия всем добрый день ну прежде всего конечно Переполняет огромное чувство благодарности Всевышнему за то, что это стало возможным для меня прохождение этого тренинга. Огромная благодарность, конечно, мастеру Александру Александровичу. Действительно, это что-то такое. Таких тренингов я никогда не проходила. То есть это очень такие глубинные процессы затрагивает, о которых мы в повседневной жизни на автоматизме даже не задумываемся, что они настолько могут влиять на наше бытие. Да? И э, вот эта глубина, она в, и в мелочах, и в каких-то таких вот э, процессах, которые э, ну, современный человек, возможно, как-то это вот э, ну, не замечает, что ли, да, все равно какие-то шоры у нас есть. Тем более э, во многом, да, сейчас э, к материальному э, развернута, да, цивилизация, к потребительству, ну, в погоне, да, вот за материальными какими-то ценностями. И вот именно этот тренинг дает такую целостность понимания до да, самого человека всех его сознаний видов сознаний да то есть не только того сознания которое наше да вот мирское людское но все вот эти вот уровни до да, которым именно в современном мире нужно соответствовать нужно ну, подтягиваться скажем тогда для того чтобы масштабироваться для того чтобы счастья и радости на земле стало больше поэтому это тренинг прежде всего о том как быть счастливым как быть радостным и это состояние поддерживать и транслировать действительно я последние пять лет езжу по различным тренингам ищу себя вот и вот Вселенная меня привела к вам, Анатолий Александрович, и я понимаю, что вы мастер мастеров, которые встречались в в жизни, а именно то, что вы несете по-настоящему любовь, любовь безусловную, любовь, которая просто раскрывает сердца. И главное, что на этом тренинге открылось мне, точнее открылось моей жене, потому что она переживает этот опыт, а я Просто чувствую, интуиция чувствует, что это так, и я полностью принял эту концепцию, что мы все в своей сути есть любовь, а мы и есть любовь, которая пришла осваивать а, этот мир и зажигать эти сердца в других людях, гармонизировать это пространство, творить, не быть а, людьми, которые а, потребляют эти ресурсы, а, потребляют людское внимание, эмоции чьи-то и так далее. Мы пришли. А, умножать и дарить радость а, в этот мир. Это, наверное, самое основное, что в этом тренинге я взял. И когда такой вектор имеется в сердце, то уже вся жизнь выстраивается благодаря а, этим знаниям. То есть я а, уже смотрю на то, что я делаю, как я взаимодействую с людьми, а несет ли это любовь в моих действиях, в моих поступках. А, могу ли я... Ну увеличить эту радость в людях, или то, что я делаю, кому-то принесет несчастье и страдания, в том числе и природе живым существам любым, которые обитают на этой земле. Я, то есть, я эту суть ухватил, но как сказать, она мне еще немножко вот волнительно, она еще так вот не окрепла, я еще так полностью не начал жить, но вот эти основы, они сейчас заложены, как зерна, и они заложены в благодатную почву, потому что я уже давно хожу по всяким местам, ищу, и все это взрастет. Ослепительный океан, ослепительный белый песок, жарко. Почти никого нет в воде, потому что... Даже голова обгорает, даже от отраженного солнца. Все сейчас по номерам, по разным игровым комнатам. Но мы дневное время, вот самое жаркое время, мы так организовали график, что мы занимаемся в зале, там прохладно, кондиционирование замечательно. Вот. А уже когда становится прохладно, тогда мы выходим утром рано в море, в океан, и вечером когда уже более-менее солнце не жжет. Начиная с четырех часов мы купаемся. Так что, друзья, можно в любой обстановке, в любом месте выстроить так свою жизнь, что будет комфортно. А это главное. Быть в комфорте. На велосипедах мы с Дианой объехали остров за полчаса. Так легко, не напрягаясь, вот выехали. В другую уже, в другую часть острова. Коса, он немножко продолговатый. Так вот, мы живем на одной стороне, на косе, на одной, а это другая. стран присутствуют участники потока. Пять стран объединились в этом замечательном месте и решили много задач своих и планеты в целом. <плодит> участники из Казахстана. Раздвигают сценку с восточным мужчиной. Начался выпускной концерт. Завершается тренинг «Поток жизни». Спасибо.